Мы бегаем быстро, будто летаем нет, У моей бизнес. жизни так мало деталей Делаем бизнес, нас не поймают Ночью живем а с утра отдыхаем Миллион дел, но сегодня суббота, суббота. Музыка не работа а Цифры летят меня, я их мишень в сердце дыра за шеей а? Вы открыли свой, Вы свой бизнес Деньги, это не проблема Блево. Пальцы тыкали в небо, небо. Важны только победы Блево. Кто что не скажет, мы летом на Крутим копюры и я Не активы Музыка без мани – это лишь бегаем Быстро, быстро будто летаем да, У моей да, жизни да, так мало деталей да, Делаем бизнес, да, нас да, не да, поймают да, Ночью живем и да, а с утра отдыхаем да, Миллион дел, да, но сегодня да, суббота, суббота Музыка не работа да, а Цифры летят меня, да, я их мишень да, в сердце да, дыра да, за шеей а, Москва не, не меняет да, людей В да, а, Москве нужны деньги кейс, Чтобы потратить на новый парше да, И домик в деревне я люблю жизнь она прекрасна Я шлю всем пис Всем кистам пис Всем пискам бегаем быстро, будто летаем. летаем У моей жизни так мало деталей Делаем бизнес, нас не поймают Ночью живем, а с утра отдыхаем Миллион дел, но сегодня суббота Музыка не работа Цифры летят меня, я их мишень В сердце дыра